Всем привет! На этом канале набралось таки 100 тысяч подписчиков, и это определенно очень хорошо. Важная цифра для любого канала на YouTube, который разделяет неизвестные каналы и известные, так сказать, ноунеймов интернета и тех, кого уже где-то видели. Хотя серебряную кнопку пока так и не привезли. Все, кто подписан, все, кто пишет комменты под видео и ставит лайки, жмет колокольчик, вы все большие молодцы, помогаете этому каналу развиваться и прокачивать контент. 100 тысяч на канале, это можно даже сказать. Новость. А когда-то давно у меня была идея сделать видео по каким-то новостям и событиям сообщества. Но так как я тогда не сделал такое видео, в этом ролике я расскажу о новостях и событиях РУ-сообщества за последние несколько лет. Оперативная доставка информации. Кстати, вот этот замечательный арт меня нарисовала художница под ником Генри Бейкер. Ссылка на нее, а также на всех, кого я буду упоминать по ходу видео, есть в описании. А упоминать я буду много кого, потому что РУ-сообщество растет с паразитами быстротой. Итак, первый ролик на этом канале вышел почти два года назад, в апреле 2017 -го года. Хотя где-то за год до этого я заливал те же ролики на другой канал. Тогда я занимался своим любимым занятием, то есть серфил разные темные уголки интернетов в поиске различных диковинных крипипаз. И как-то раз мне пришла в голову мысль, что было бы классно, если бы эти истории звучали моим голосом. Так оно все и началось. Однако выбор мой пал не на страшные истории, и даже не на всякой интересное из глубоких интернет. А на SCP как насильно недооцененное тогда явление. В те времена большая часть людей знала о SCP только по играм, а ведь на сайте было уже несколько тысяч статей. Уже тогда, в 2016 году, это была огромная гора контента, и она по большому счету лежала без дела. Большинство знало только те объекты, которые разработчики показывали в своих играх: лестницу, статую, скромника, чумного доктора вот этих ребят. Если посмотреть в Google тренды, можно увидеть эту печальную картину. До самого 2012 года года о фонде в России практически никто не знал и не говорил. Затем вышла игра Containment Breach и подняла популярность фандома в 6 раз. То есть какое-то время 5 из 6 из тех, кто вообще узнал про SCP, сделали это играя в игру. Оттуда, наверное, и пошел мем, что SCP это такая игра, и лишь единицы знали правду. Затем интерес к фонду долгое время появлялся снова только с выходом обновлений к этой игре, но постепенно угасал, и уже в середине 2015 -го года о фонде снова все забыли о до конца 17 -го. и вот в это время забытия я и начал вести свой канал а все потому что надо уметь видеть недооцененные вещи они а не гонятся за хайпом впрочем в забугорных интернетах все было наоборот на том же девианте можно было найти арты почти к любому объекту а например на канале инфо им уже тогда были классные ролики с чтением объектов снабженный очень крутым видеорядом в декабре 17 -го года этот долгий штиль прекратился всю тему SCP несколько оживил даже обещал сделать Great Again, выход игры Secret Laboratory, а затем рост поддержали блогеры, как игровые, так и те, что читали объекты, включая меня. Но простое чтение объектов это не то чтобы очень крутой формат, потому чуть позже я еще придумал разбирать лор SCP, что очень всем зашло. Хотя это и не сильно оригинально, ведь среди западных блогеров уже были разбирающие лор. Тот же Волган из Сайт-шоу и Доктор Цимериан. Так что потом я придумал рассказывать о конспирологии из реального мира, связанной с SCP. И вот это уже пона стоящему новый формат надеюсь у меня получится придумать что-то еще что еще никто не делал ведь в этом в общем то и есть суть творчества другие каналы по SCP тоже постоянно улучшали свой контент мистери баскет вот в одном из своих видео сделал классную анимацию да и вообще рисует арты к каждому своему ролику а канал зефира придумал своего собственного персонажа смотрителя и делает ролики про него с историями которые сам и придумывает в общем смотрим мы тут все такие друг на друга и улучшаем контент в плане качества что-то придумываем, и все это закономерно привело к тому, что сообщество SCP в целом быстро разрасталось, ведь на годный контент приходят и люди, чтобы смотреть. Но затем случилось нечто, что подняло известность SCP в Рунете до небывалых высот. Это случилось с мая по июнь 2019 года. Что же произошло тем жарким летом? Случилась кульминация тлевшего почти год скандала с мистером Д. Про который прямо тут на этом канале было уже много роликов. Если совсем кратенько, один хитрый деятель зарегистрировал на себя торговую марку с логотипом SCP и не очень красиво поступил со многими окружающими людьми и конкретно тут дело в том что именно в это время в мае вышла официальная позиция SCP по поводу деяний данного персонажа и если до этого об этой ситуации говорили только я до канал шизика то после обо всем этом и SCP в целом заговорили все даже те кто не имеет к фандому вообще никакого отношения в том числе и такие мейнстримовые журналы как афиша начали следить за Этой истории. Подключилось и западное сообщество, написав свою официальную позицию с осуждением действий мистера Д, и попутно понаделав кучу мемов. Там вся эта ситуация вызвала не меньше обсуждений. Оказалось, что в SCP происходят вещи, выходящие далеко за пределы сайтов, игр и прочих медиа. Тут у нас, можно сказать, кипит жизнь, происходят скандалы, интриги, расследования, о которых, конечно, со знающим видом понеслись, рассказывать журналисты всех мастей. Это вызвало просто небывалый подъем популярности фандома. И уже в августе 2018 года тематика SCP была на своем историческом максимуме. В общем, мистеру Д удалось популяризировать фандом, но как-то не так, как он, наверное, думал. А в итоге поехал классический паровоз хайпа, на вершине которого в него начали запрыгивать популярные блогеры-миллионники, которые типа держат руку на пульсе. Но я думаю, обо всем этом вы и так прекрасно знаете. Но поезд хайпа это только начало. Знаете о чем я думаю? Что SCP только в начале своего пути. Вот недавно прошел фестиваль. Фестиваль по SCP, который провел конвеншн машин. Многие высказали негативный отзыв по поводу того, что не было каких-то очень интересных стендов и косплеев было не то чтобы очень много, а также было довольно-таки тесно. В небольшое помещение набилось много народу, а на разные интерактивные штуки собиралась целая очередь. Но знаете что? Главное, что там произошло, это стало понятно, что у SCP действительно есть по-настоящему дружное сообщество, которое готово развивать эту тему. Кроме того, на фестиваль пришло намного больше людей. Людей, чем ожидали организаторы а значит все увидели что тематика SCP интересна людям а в свою очередь это значит то что события по тематике SCP будет все больше насчет стендов помните что в одном из прошлых роликов я говорил что сейчас народ стал создавать группы по связанным организациям SCP и сейчас в этих группах создается немало всего например особенно отличились саркицисты, в группе у них прямо сейчас рисуются отличнейшие арты нет вы только посмотрите какие картинки рисуют адепты культа плоти группы тоже без дел не сидят, делают мемы и переводят тексты по своим сворам. Некоторые устраивают текстовые ролевки. А кроме групп по связанным организациям SCP появилось еще и такое явление, как доктора. Кто-то из них создает ролевые ситуации. А доктор Кондраки вот вообще взялся писать книгу по фонду, ссылки все еще в описании. Так вот, к чему это я все. Недавно в моей группе ВКонтакте была серия постов о том, какие бы стенды могла бы сделать каждая из связанных организаций на новый фестиваль по SCP. Предложения были самые разные. От стенда Дада, где будет сидеть хомяк на клавиатуре, до сложных и концептуальных затей с конструкциями и косплеерами в костюмах разных. А теперь представьте, как было бы круто, если бы эти группы по связанным организациям могли бы возить свои стенды по различным фестивалям, как по самому SCP, так и просто гиковской тематике. Вот, к примеру, вы подготовили какой-то крутой стенд на тему SCP? Рассказывайте о нем, А мы, как сообщество, находим какие-то подходящие события, как-то договариваемся с их администрацией о таких стендов. Это пока не конкретное предложение, а просто мои фантазии, но почему-то мне кажется, что это будет работать. Можете попутный мерч соответствующих связанных организаций продавать. Умкит вон в группе значки уже появились. Не зря, значит, торгуют аномальным. Так или иначе, Convention Машин говорит о том, что скорее всего будут проводить новый фестиваль по SCP. А может подтянутся и другие организаторы разных событий, кто знает. Так, глядишь, у нас вообще будет целый календарь событий, связанных с SCP, только и успевай все доходить. Так, а ведь надо еще о новостях самого SCP рассказать. Итак, продолжает пополняться пятая тысяча объектов. Не за горами тот день, когда фонд поймает объект с номером 6000. Библиотека странников внезапно провела конкурс на рассказы в стиле научной фантастики. Было написано 15 новых произведений. В артбуке погодзили замечена неуязвимая рептилия. По фонду готовится к выходу куча фильмов и игр. Вот, к слову, по проекту Control было недавно подтверждено, что игра действительно вдохновлена SCP. Пользователи Фейсбука поняли, что штурм зоны 51 был ошибкой и надо штурмовать Кэмп Хиро. Кто смотрел видео про Монтаук на этом канале, тот понял. В общем, говорить на самом деле есть о чем, Но как-нибудь в следующий раз. А пока, всем пока.